Блок Яичница! Поехали! Что давайте начнем, ребята. Поприветствуем первую команду. Здравствуйте! На сцене команды КВН Дима теряет, и мы начинаем. Готов веселить! Кто сегодня победить демократ в первый раз в КДК КамАЗ Специально для вас выступит на класс! Это фестиваль юниор -лиди. Перед вами пять пацанов и одна леди! Выиграть игру каждый, каждый хотят! бы каждый пока Итак! Наша первая миниатюра — шоу «Холостяк» в Арабских Эмиратах. Аладдин, выбирайте свою жену. Я долго думал, и Зухра я выбираю тебя, и Жасмин, и Абуль, и, конечно же, Райхана. Так неожиданно, так неожиданно! Здравствуйте! Перед вами команда КВН Шестерочка, шестерочкой, и мы начинаем. Итак, это, сц... это миниатюра, случай угадалки. Здравствуйте! Помогите мне, пожалуйста. Здравствуй! Чем тебе помочь, девочка? Понимаете, Ивангай выпустил новое видео, но меня отключили интернет. Что мне делать? Я вижу. Я вижу, его видео не будет интересным. Спасибо. Следующий. Здравствуй, чем тебе помочь? У меня двойки. Дай ручку, погадаю. Я знаю, что тебе делать. ГДЗ, готовые домашние задания. Угу. Следующий. Здравствуйте, вы верите в Бога? Уходи, это моя территория. Перед вами команда 25-й школы «Лучший друг». Итак, представьте необычный случай в магазине. Я, конечно, понимаю, что у вас денег нет, но мне кажется, не обязательно себя так вести. Ой, да я просто театрально закончила, а показать негде. Всем привет, это команда А-10. И мы готовы к уролесе. Мы представляем школу номер 8. И знаете, у нас только повешена на химия, что надо даже кликухи химические. Например, Калий, Калян, Барий, Борис. Натрий. Надюха. Автор. А, Вася, который на второй год оставался. Всем привет! С вами команда «Перфоратор». Мы начинаем! Воу. Наша миниатюра «Воскресное утро». Всем привет, я «Перфоратор». Пошумим! Всем здравствуйте! Мы команда Кетчуп. И представьте, если бы фильм «Карты, деньги, два стола» снимали в Азербайджане, мне нужны твои деньги и пиджак. Дорогой, бери, конечно, пиджак хороший. Моло Персик, просто тебе скидку сделаю, не пожалеешь. Добрый вечер, дорогие друзья! На сцене команда КВН в погоне за счастьем. Смотри, какой красивый мальчик сидит. Да, но у него, наверное, девушка есть. Не знаю, может, познакомимся. Айселу. Лера. Необычное свидание. Айслу, айслу. Видишь? Нет, не вижу. Ну как же, смотри. А, да, вижу, вижу. Здесь двигатель, тут глушитель, а вот коленвал. Антон, ты у меня такой романтик. Да. Самая крутая миниатюра Обычный случай на проходной Стоп! Почему без бахил? Извините, пожалуйста! Супер, Итак, встречайся. Единственная команда, в которой участвуют одни модели. А теперь давайте поаплодируем нашему модельеру Паулю. Ой, девочки, спасибо, что пропустили за кулисы. Бесплатно. Ну я Пошел. На конкурсе красоты моделям также задают вопросы. Здравствуйте, Ангелина. Здравствуйте. Итак, первый вопрос вам. Столица Китая. Япония. Хорошо. Сколько вы весите? 30. А с косметикой. Давайте следующий вопрос. Как вы считаете, Земля вращается вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли? Ну давайте попробуем подумать логически, да, как бы Земля, она моя, Солнце он мой, да, как бы получается, да, солнце крутится вокруг Земли, да, как бы мужчина крутится вокруг женщины. Они крутились, крутились, и вместе улетели на Сейшелы. Красава, я выступаю тебя на следующий раз, но типа грибы, типа грибы. Yeah. На сцене команды КВН, типа грибы. И мы начинаем. Давай. Су, е, па Наверняка непонятно, так Джоли и Брэд Пит делят своих детей. <связывая> Су, е, па Let's go! Случай в тюрьме. Ну чё, бродяги, кто за чечалица? Да я банка ограбил, двадцатку впаяли. А ты за чё? Че? Я человека убил, пожизненное дали. А ты чё молчишь? А я покемонов в неположенном месте ловил. Боже, больной, нам надо. Здравствуйте, вас приветствует команда Даги в Абу-Даби, и мы начинаем... Стоп, что вообще за тупое название? Кто его придумал? У кого парень Дагестане, что ты придумал. Опять они. Девочки, вы зачем вообще на сцену вышли? У нас есть шмотки. Дурочка, какие шмотки, шутки. А, а точно. Представьте, голуби наоборот. Диана, потри мне спинку, только волосы не трогай, я их только что помыла. У тебя вся спина волосатая. Тогда не три, а четыре. Like no way, no way. Вот. Как вы поняли, у нас команда с серьезным названием и крутыми шутками. А здесь надо было сказать шмотками. А, ну да, у нас шмотки реально крутые. И мы начинаем. начинаем! Представьте т... татарский. татарский банкомат Патриот. Патриот. Бз. Этфы. Бз. Этфы. Ты что, дурак? У тебя купюра без казани? Девочки, там банкомат деньги выплевывает. Тьфу, тфу, а у меня не получается деньги выплевывать. Добрый вечер, с вами команда КВН «Легенда номер 17». И наша миниатюра где-то на Диком Западе, наше время. А еще говорят, что пар на 95% безопаснее дыма. Let's go! Здравствуйте! Перед вами выступает команда КВН «Господа». Поехали! Итак, случай на школьной вахте. Так, Стоять! Сменка где? Да мне только до библиотеки. Сменка, где? Да тут пять минут. Сменка, где? Без ну, сменки не пущу. <свист> Она сообразительная? вечер, друзья. С вами команда КВН Каукан. А во дворе сразу видно ребенка из богатой семьи. Сынок, домой. Ну все, пацаны, не пора. А теперь представьте, как ходят учителя по зябе. Короче, мы такие стоим, да и сидим, и думаем, короче. Сидите, О! сидите. Let's go! И в конце хотелось бы сказать, мы скоро вырастем, и мы запомнили тех, кто не смеялся. Спасибо. Огромное спасибо. Это был блок яичница.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 Детектив. Окажись в запертом пространстве, с невероятной атмосферой и с крутыми спецэффектами. Ищи Ники. находи решение, используй логику, доверяй интуиции. Ощути себя главным героем захватывающего сюжета. Разгадай историю квеста, выберись наружу за один час. Испытай настоящие эмоции. Квест-проект «Выйти из комнаты».